Анзур, не уходи, пожалуйста, пока ты горячий. Я тебя поздравляю с уникальным, насколько я понял, результатом. 13 чемпионат, и ты с медалью. Это мотивация была для тебя? Ну да, мотивация была. Но... Такой цели не было, потому что... То, что... так накопилось, так такой цели не было. Цель была... Пока бороться на чемпионате мира, ни разу не в чемпионате, есть... Мечта остается все-таки на чемпионат мира выйти? Ну, остается, да. Есть цель, что есть, что Азор, Азор, а до какого возраста можно бороться? Тебе уже 33, возраст Христа, так сказать. Мудрости. Ну, Если действительно будет, я думаю... 65 35. Чем ты еще увлекаешься помимо борьбы? Только борьбу, я зачастую. Я видел в сетях, ты на лошади хорошо смотришься. На лошадях, да, прогулки делаем. это, более сказать, хобби. Слушай, это очень непростые животные, с ними надо контактами Я, например, боюсь. Вот они меня чуют. Как ты находишь контакт с этим зверем? Это есть контакт какой-то, у меня своя лошадь, ага. так двигались себя Кому привет хочешь передать? Ну, хочу передать привет всем, кто боялся за меня, своей семьей, своей волейцей.